Я ж по Самаре, настроение его Ничего меня не парит, ровно ничего Свол и свежий ветер, в из. Нет города на свете, где-то хорошо Скверы, улочки, аллеи кутают в Я с Самарой болею на всю голову Этот город будет сниться, где бы не был я Сердце для меня столица навсегда своя Меня от Самары прет. Самары нет, меня от Самары привет. Я понял за много лет, Самара без меня проживет, а я без Самары. Нет.